Всем здорова, ребят! Ну что, у нас сегодня прокачка самца. Оставил я места для этих героев и решил добить, показывал. Забрал сегодня его, еще мага, попозже тоже прокачаю. Будем тестировать, смотреть, что, как, почему, куда. Интересно, сразу. Сразу ему качнуть здесь. 66 Надо ему будет все таки делать аугментацию, эволюцию В общем решил его прокачать Так как в принципе он лучше чем Последний герой Который вышел донатный Поинтересней Ну и надо для того чтобы силу поднимать Без этого Никуда Блин коробок дофигища Это Будем полчаса ролить Буду качать максимальный датный вариант. То есть по максимуму дат. Это у нас Огненка Плюс СО. Ну, сейчас посмотрим, что у нас вылетит. И потестируем, побегаем немножко. И я уже даже, ну, я, честно говоря, многими героями даже последними не бегал в основном. Почему? Потому что, ну, не знаю. Мне интересно было надоело эта гонка. Ну, в принципе, как и многим из вас. Из кучи других веселых фановых игр. Вот, здравствуйте. Девятку качну. Не буду тратить. Я не помню, что там у меня... По камням. А, такс. Заодно ресурсы все потратим. Дмитрий Шайлером. Ну, отлично, можем сразу дальше качать. А, герои, в принципе, интересный для по, по локации, больше не знаю. Я видел несколько таких героев на Дефи, а, но ну, мне они не особо зашли. Сейчас почитаем его скилл. Есть иммунитет у него. это вот, особо его все равно не спасает. У нас было сколько? 66, стало сразу... 70, это при том, что мы его еще даже не качали. Немножко позаморачиваемся. Будут ну, тут попроще, нежели качать на немке героя там ресурсов меньше тут хоть золото мана есть себе раз зафигачат по сути за 5 минут сделал готового героя там еще плюс 5 минут прокачал ему прорыв и в принципе все герой у тебя готов с этим проблем как видите проблем с ресурсами для прокачки вообще никаких нет а, так -с. А кристаллов нам не хватает вот так вот Сейчас мне надо будет, походу, там еще линейку подкачать, судя по всему. Сейчас посмотрим. Он же 71. Там сколько? 72, 800, по-моему, если я не ошибаюсь. Но на это нам надо сделать аугментацию. Тогда без проблем. До 14 мы сейчас докачаем. Посмотрим на этого зверя в деле. он себя будет представлять. хотя в принципе герой такой. Как и большинство последних героев не о чем как, как по мне они он не может сравниться с тем же самым по универсальности, да там если брать для начинающего аккаунта для топового аккаунта с Зефиром и прочими героями. То есть это чисто так уже для линейки, для подкачки, для прокачки я считаю не более того их делают эти героев так 180 есть так не хватает немножко ну сейчас мы сделаем агментацию ему а, собирать не знаю подумаю сейчас я хочу еще сделать тест против других героев, может где-то интересно его будет применение на локациях пвпшных потестируем, я он дрюхи тестил, ну такое, знаете, нету такого, как раньше были герои, выходит донатный герой, как Некрос там выходил, да, Вольт выходил, и ты от него кайфуешь, ты понимаешь, что это такое, что это за имба, ну, каждый герой имеет свое время, да, там, в свое время вольт был кайфовый каждый донатный герой был кайфовым а сейчас же если посмотреть сейчас такого нет вот выходят каждую обнову там выходит один-два донатные героя но они не настолько там прям мега-мега вау Изи просто Просто, блядь, ну это просто, знаете, это просто подарок у нас. Ну, как обычно, подкручено. Не знаю, у меня упала такая же фигня там с пару тычек. На бездонате. И здесь считайте, с какой там со второй или с третьей тычки. Просто, просто мега круто тоже подфартило. Это реально прикольненько. Но здесь, смотрите, здесь даже пятерками не пахнет. Да, шанс, конечно. Я, причем, что мы ролим за самоцветы, а, просто пипец. Да. Что испороблено, короче. Но все равно, две пятерки. Словили. У меня там на аккаунте только у некоторых героев. Есть, я не особо заморачивался уже, потом уже ввели, я много самоцветов послевал в свое время на это все дело. Сейчас уже не настолько заморачиваюсь над этим. Но раньше реально было веселее. Сейчас можно все сделать, но единственная вот самая затратная вещь это созвездие. И созвездие реально очень многое решают. Ну давай. хочет короче просто писец посмотрите <клодисменты> две упала и все три ничего себе нам надо как минимум еще две вытащить чтобы у нас бонус хоть был ну не пятая чарка а шестая Седьмой я ловить даже не буду, смысла нету никакого. О, ничего себе. не Я вам скажу, мы еще малыми самоцветами обходимся при роллинге. Ну как малыми? Относительно у нас было 140 чем-то. А к... сейчас у нас уже намного меньше. но все же ну давай уже пятую хватит уже морозиться. уже 20к улетело. самое интересное когда доходит до последних там пятой шестой и реально а если последнюю отлично а, нормально, в принципе, выпало. Поехали еще чарку сейчас подберем. Сразу же. Да, долго мы будем тут выбирать. Не знаю, у меня SS есть или нет. Сейчас посмотрим. По-моему, были. Да, SS есть. Я поставлю пока SS. -ку. Такой вот вариант. Шестая активирована у нас отлично. Теперь поехали. Эмблемку нам надо допилить. И талантики нам надо докачать. Так, все есть альфа самец у нас на максималке. 15-15. Я не знаю, давайте апнем болтом так уж и быть. Такс. Качаем вам сразу вторую эволюцию. Потом уже остальные героя поподкачиваю. Ну по сути 20к и так очень много, я вам скажу. А у нас ушло на него на зазвездие, она нам реально подфартила. Так, еще разок, еще один заходик. все. И пойдем сейчас с вами тестировать по локациям. А, блядь, говорю один разочек. Это здесь один разочек, нам еще сделать делать вторую эволюцию. Так, отлично здесь есть. Сейчас да, посмотрим на него на второй Ава. Ой-ой-ой-ой-ой! Айфейт ой, ой, ой, ой. сбил. отлично посмотрим что он может ну понятно без прорыва этот герой нифига не даст это прям не такой там мировал супер да как зефир который может и без прорыва против героя с прорывом в принципе держаться но опять же это относительно уже зефир тоже многие спрашивают как прокачать зефира чтобы он был не он уже таким в принципе, не является на сегодня. А, так, это у нас новые эти... Давайте попробуем вариант максимально идеально. Вот такой вот еще сюда а, можно, в принципе, поставить у меня, по-моему, сова с уклонением. А, в итоге, что у нас получилось по статам 15-500 уклона. В принципе, неплохо. Поехали, проверим это деле где-то в рейдах вот например против зефира раз два и все герои нет что у нас по таланту получается на 4 секунды понижает атаку на 70 и накидывает молчанку на них наносит дамаг Восстанавливает ХП. Иммунитет к молчанку. Крит резист большой. Понижалка на 60 и 15% шанс набить немножко больше энергии. Так, ну давайте к седьмую кошмарку ради интереса посмотрим уже. Ну, то есть это не тот герой, который там прям мега вау будет везде тащить. такие героев на сегодня не понял не понял такие герои на сегодня уже очень мало Это будет более универсальным на сегодня как по мне огник Фрей, там и еще не да что за керня дело и так Ну, как видите, зона. Был бы он билд намного дальше, был бы он крутой. Так он получается больше зональный герой. А в таком варианте он хорош у нас для PvP локации. Скорость атаки. Сами все видите. Заряд, в принципе, у него плюс-минус заряжается быстро. Ну, здесь за счет того, что у нас э, хорошая прокачка созвездий и прочего, здесь он будет, конечно же, божей, То есть, на кошмарках его можно использовать, на подземках. Ну, и то опять, посмотрите, как долго он дамажит. Ну, у нас сборка больше э, дефная, то есть, у него нет того прям мега-мега-вау дамага, который будет э, при любых там талантах, э, эмблемах тащить. То есть, он больше такой герой, который будет... Э, работать вблизи не на дальнюю атаку то есть его соответственно надо качать под по локации я не знаю буду пробовать его на, там, на атаке фортов интересно будет посмотреть поехали на аренку. но ну, это мы сейчас бегаем без прорыва почему я без прорыва сделал я хочу его еще потестировать против своих ну, против тестового аккаунта Затестить, посмотреть, что, как он будет тащить, не тащить, а потом я уже буду дальше смотреть, что с ним делать. Будет ли ему место в моей коллекции героя. А по поводу этой локации, да, опять же, смотрите, заряжается. Понятно, тут у нас противник не особо. Давайте попробуем вариант вот такой вот. Не буду я ему делать десятку. Ну, поставлю логотип здесь. Ну, в принципе, можно было просто десятую эмблему поставить, не брать мозг и не качать. Вот он, автопрокает, в принципе, круто, то есть ремочный вариант, ему не надо цель, он будет включаться. Что мы видим дальше? По магу опять же, учитывая то, что у нас стоит ремка, да, я сейчас попробую еще вариант с пак, там ремку поставлю плюс пакт эмблемой, ну нету у него, по нему миссию, да, круто все. Там герои, причем у нас с прорывами и прочим, но не попадают, не попадают за счет того, что у нас много уклонов. Сейчас мы сделаем по-другому, уберем вот это дело, сделаем так, сюда поставим ПАКТ. То есть уклона у нас стало намного меньше, минус 6к, это немало. Тот же самый противник, стартуем. Так, у нас появился дамаг, что мы видим, проседать начал, в принципе это логично, немножко начал дамажить, но слился, как видите, очень быстро, то есть, соответственно, если вы хотите, чтобы от него был хоть какой-то толк, как и от э, большинства героев на сегодня вариант, атакующие просто как по мне отпадает и я вообще забыл что это такое там атакующие герои на сегодня потому что это реально бессмысленно делаем максимальное опять же дэв с уклон идем дальше тестировать идем дальше смотреть идем посмотрим в забашку может здесь я надеюсь у меня попадется кто-то У нас пока первый тест без прорыва, потому что с прорывом потом будет жестко все. Там ни хрена толком не поймешь. Но давайте против розы посмотрим. Роза бед процентуально. Ну, опять же, у меня здесь уклона дофигища. нету прорыва против меня, герои с прорывами. А -а -а -а -а. Вот вам плюс уклонение. Да, то есть по нему миссают, даже не заряжаются. Смотрим на него. Он тоже, я не вижу, чтобы он прям там меха заряжался, у нас мастер забирает энергию, то есть он тоже включить скилл свой включить не может, соответственно, если разбирать по локации, да, надо, чтобы он сразу включался, то есть это вариант ремочный, то есть ОЗАшка плюс ремка, не знаю, как он по дамагу отражал, как будет выживать, но ну, здесь сами все видите, энергию забирают и нифига он сделать не может. То есть такое уже. Есть герои, которые намного веселее, намного бытерее. Да, там с донатом, без доната, нежели донатные вот такие вот герои. То есть фактически ему применения на сегодня. Ну, очень мало. А, такс. Плюс, конечно, то, что он там подхил имеет, да, то есть это однозначно плюс. крит-резист тоже плюс. Но практика по, по локации.. Если его, где у нас, что у нас осталось, битва гильдии, атака фартов, а вот вам ремочка, вот здесь уже поинтереснее, да, он включился, хоть один раз включился, дальше опять же он не особо включается, не дают, не дают, хоть и миссают, не дают ему полностью включиться, мастер рун, но ну, мастер рун просто у нас не попадает. Здесь Космо у нас попадает, не дает вообще ничего сделать. Ну, плюс у нас забирает, что там, Фрей я вижу, и стрелок, да? Арнитоптеры. Ну, то есть, такого плана нифига он тоже сделать не может. Понятно, что он без прорыва, но все равно. оброзочка с дамагом, если вы его соберете, спать охота уже. О, бессмысленно тоже. Я не вижу смысла в дамаге, потому что он будет у вас просто картонный. Так, может кто-то пободрить будет. Так, огник и остальные. Смотрим. Вот он включился. Ну, вот здесь вот более-менее он еще отрабатывает. Но, опять же, дамаг наносит, да. Но этого дамага не хватает. Ну, такое себе. Понятно, что это он один против пачки, но если вы хотите хоть, чтобы он как-то жил, то вариант уклонения. Он не особо, там я вижу, чтобы выслал, но тоже висает немножко, ну тут за счет того, что у него много дамага, он попадает. То есть вариант такой, либо точность пробовать, но с точностью он будет тоже, в принципе, интересен, но будет отлетать. Уклон это, знаете, такая непробиваемая, ты ничего не можешь сделать, и тебе не могут ничего сделать. Ты ждешь просто таймера, вот как вот сейчас. Ну, единственное, мы добавим ему прорыв, там будет и точность, и статы повысится, и там мы попробуем, как оно все будет дальше. Ну, пока такое, знаете, нету прям такого мега-вау у этого героя, как у тех, которые выходили раньше. Ну, такое, не знаю чтобы мне он особо нравился я бы, я бы не сказал по поводу применения на локациях ну я даже не знаю но ну, вот римочный вариант включился он все хилит подхил и все дела но не хватает у него явно чего-то. ну в пачке возможно на прорывах он будет повеселее я мы и в ближайшие дни но пока вот пока вот так вот ребят не знаю собрал Долго я его не собирал, сегодня просто так можно было получить одного, второго. Я решил забрать, ну и его слили. Ну понятно, тут сами видите какие прорывы, плюс 5 героев, это тоже надо учитывать. Держится, по идее, в такой сборке он довольно таки неплохо. В общем, будем, будем дальше тестировать и я думаю, определимся с хорошей сборкой и посмотрим на применение. У большинства героев на сегодня применение просто нет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.